Рыбка, рыбка, рыбка. Вообще не ловится рыбка. Прыгать, прыгает. Ловится, не ловится. Непорядок, непорядок. Всем привет, с вами канал Рыбохвост. Выходим на рыбалку. Сейчас э, решу попробовать. Как вы все кто смотрит мой канал знаете то что на воблера не ловлю сейчас вот поставил вот этот воблер э -э -э хочу проверить получится что нибудь плавить тут или не получится и ребята я даже камеру не успел включить на такой воблер вот такое конечко приятно очень приятно Просто даже не успел среагировать, камеру включить. Ладно, попробуем дальше половить. Ха. Вот такой вот, ребят, судачок на этот же воблер. Ладно, продолжаем. Опа! Да что-то, блядь! это что такое было это что такое было ты это видел это вам не шутки на лобрах глядись а ты что, кстати на толстолоба не закидываешь Вот такой вот, ребят, окунишка зачетный прям хорошенький, с побитой жаброй почему-то. На фанатика, резинофанатик, боксер. Так вот. Отличный опыт. Дождь то идет, то не идет. Погодка вообще шикарная. Прямо с удачи дождь мелкий. Перерывчиками. Чуть сильнее, чуть меньше. ну тем не менее все нормально. Снасти у меня все вольф максимум. 3.15 Отличная рыбалка Ловить на такой спине Особенно, когда ловится Чувствительный Нормально Плетеночка Фанатик Новинка Супер Называется Супер, по-моему Новинка Хотя она уже не новинка Катушка Мифайн 3000, CF 733. Чебурашка 5 грамм, ровная сеть на крючок, открытый. Вот такая вот рыбалочка, что-то судак не ловится. конечно поймали это хорошо получили свое удовольствие а вот то что больше ничего не ловится о вот он вот он вот он родной шикарный вот такие вот хорошенькие кунишки мне нравится очень нравится Клюнул прям под самым берегом. Блин, ну это кайф, ребята, это кайф. Есть разница, когда на дрын вытаскиваешь. какой вот у меня, допустим, 10-40. И на 3-15 разница очень большая. В ощущении поклевки. Даже вот такого окуня очень приятно ловить. На прошлой рыбалке даже поймал окуня э, с палец. Тоже было интересно. Услышал поклевку. Оказал он Небольшое сопротивление, но все равно было приятно и интересно. Да, у меня один раз было, когда я забросил, не знаю каким образом, Зацепился сазан килограммовый, как раз таки не, не под берегом. И вот, вот это была борьба интересная. Вот сейчас тоже хочется, не то чтобы сазана, а вот того же окуня подоставать, повываживать сдалека, чтобы больше ощущений этих получить, чтобы на всю неделю, как говорится, удовольствие осталось. Кончился дождь, приятная погодка такая, ветра нету солнце не жарит, хотя я сейчас стою в шапке, относительно тепло одетый, уже прохладно. Карандашик, карандашик. Вот такой вот, ребят, карандашик. Гад, порвал мне приманку. Ладно. Так да так. Ух ты. Красавчик какой, а. Клычки. иди отсюда отдай переманку держится блин за палец-то Это супер мега рыба Камень называется Нет Это круче Это чья-то дорожка С офигенно мощными крючками Ребят, представляете Крючки какие На сама что ли что-то наш судачок не отплывает я думал, что отойдет жабра мы ему не, не повредили уперся в дно и стоит ребят, короче, третий карандаш уже поднадоели карандашик эти Угу. поклевки хоть есть реманку уже взорвали такой вот двух или трех двух по-моему дюймовый боксер от фанатика ловит вот таких карандашиков но я думаю если что-то покрупнее сюда заплывет то и покрупнее поймается кстати ребят кто еще не подписан на канал подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки. Оставляйте свои комментарии. Постараюсь ответить. Заведем диалог. Можете заходить в группу ВКонтакте Рыбохвост. В Одноклассниках тоже Рыбохвост. Не расстраивайтесь, если я сразу не ответил на комментарий. Я не жертва соцсетей. Я редко сижу за компьютером. Опа. Опять карандаш пытается догнать мою приманку. Но, если честно, я больше хочу окуня половить. Окунь покрупнее, чем судак. Судака жалко. Карандаши. Здесь есть и крупный судак. Только не получается его почему-то поймать. Погодка шикарная для лайта. Джиговать одно удовольствие. На 5 грамм. Ни волна, ни ветер, ничего не сносит. Приманку. Забыл с собой аккумуляторы взять. Они в машине остались. Но ну, я думаю, если аккумулятор сядет, сбегаю. Как раз точка отдохнет. На этом месте уже, наверное, седьмой или восьмой, судачок-карандашик. Я вообще за камень зацепился, начал подымать. Он отцепился и сразу судак клюнул. Фанатик, боксер-двоечка. Ну что, дорогие подписчики, вот такая вот у нас рыбалка была. Я уже не думаю, то что что что-то будет ловиться. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, будет интересно. Зимой будем самоделки делать, восстанавливать э, свои снасти, э, всякие разные прикормки, ну точнее не прикормки. Будем приманки всякие разные делать. В любом случае, будет интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии. До новых встреч!